Прям вниз, как шарахнула сейчас. Вот, опять вниз бабахнула. Ребята, привет! Всем привет! А сегодня у нас вот... Сегодня у нас вот... Вот такая вот работа... Вчерашний ураган 7 июля... Добавил нам работы... Буквально вчерашнее видео, когда я с вами попрощался, прошло 10-15 минут и начался сильный ураган. Здесь вот у нас оптику порвало, порвало СИП, я даже не знаю под нагрузку он или нет. Ну, короче говоря, упала березка, белая березка. Вот такие вот дела. В общем, начинаем работать. Итак, значит, мы зажали муфточку. Здесь у нас уже она была, естественно. То есть обрыв произошел между двумя муфтами. Но весь прикол в чем? В том, что здесь в один ввод было сделано два кабеля. Один из которых порвало. Соответственно, мы его сейчас где-то вот здесь обрежем. Оденем термоусадку на него, чтобы влага туда не поступала через кабель в муфту. Значит, усадим термоусадку, затем обрежем новый ввод, соответственно, здесь мы вот этот вот кабель тоже извлекаем и новый заводим уже вот сюда, на место старого. Смотрим сварки, где чего, схема у нас есть. Вот, ну и варим здесь восьмерка, приход диэлектрическая, уход будет у нас ОПЦ-шка, тоже восьмерка. Ну вот, самонесущий с тросом. Как-то так, камеру на штатив и следите. Ну и по традиции, мы вам передаем привет. Ну и куда же без кружечки ароматного чая. Вчера был кофе, сегодня будет чай. Оп! Ваше здоровье, господа. Все, продолжаем. Троссокусиками мы это все делаем. Убираем. С одной стороны. Ну что ж, поехали тут у нас застежечка никаких делителей здесь не стояло так -с. поэтому мы делаем вот так вот ну и убираем просто чтобы он нам не мешался вытаскивать его смысла нету Так, Теперь мы извлекаем сварки. Муфту варил не я, поэтому я даже не знаю, какие здесь запасы оставлены. Вроде бы запасы оставлены хорошие. Вот так вот сделаем. Ну и извлекаем. Здесь сварено у нас под две термоусадки восемь волокон так что у нас по цветам Значит, синий зеленый красный бесцветный естественно не совпадает вот когда у нас цвета совпадают это хорошо Тогда можно еще сварить под одну термоусадку. Но когда цвет идет не в цвет, то без схемы это различить и понять трудно. Вот, схема у нас, конечно, есть, но не факт, что она правильная. Ладно, остается надеяться на схему. На то, что она у нас правильная. Мире, я зачищу пока. Так. Давай. Ну, я думаю, вы помните, как зачищается. Если нет, то вот так вот это делается. Обычно, где надпись, там модуль с волокнами, мы просто его зарезаем, удаляем изоляцию с того места, где у нас волокна освобождаем модуль далее мы его извлекаем без резких движений иначе мы его можем сломать вместе начала вместе начала зачистки обзовем это так Затем тросокусиками обрезаем трос на расстоянии где-то 20 сантиметров. Ну и оставляем его так. Зачищать мы здесь не будем трос, поскольку здесь у нас... Очень много кабеля проходит. И вышка стоит. То есть, ну, вполне вероятно, накопление статики и впоследствии через этот трос может неплохо шарахнуть. Так, ну, вот напорчик меня оставил. Пошел к следующей муфте разделывать кабель. Отрезаем вот. Биваем термоусадочку и вводим кабель в муфту. Крепление будем производить за незачищенный трос. Так, равняем и поджимаем здесь поджимаем посильнее для того, чтобы продавилась вот эта вот внешняя оболочка так далее откусываем трос и изолируем торец в данном случае при помощи желтой изоленты Все, теперь у нас током ничего биться здесь не будет. Так. Отмеряем модуль. Значит, модуль, как я уже тоже неоднократно повторял, отмечаем приблизительно сантиметр от края, от начала вот этой вот гребенки. Берем зачистку и при помощи этой зачистки круговым движением надрезаем модуль. После чего надламываем и разделяем. Стягивая при помощи салфетки, удаляем гидрофоб. После чего следует протиркой за пропиловым спиртом. Я это из видео видео повторяю, даже не знаю, интересно ли вам все это смотреть одно и то же. Вот, но как бы сварка оптики она ничего нового-то не подразумевает под собой. То есть все действия стандартные, все это одинаково. Поэтому кому интересно, наблюдать за работой, наблюдайте, комментируйте. Может, попробуем даже как-то стрим провести. Стрим со сварки. Так. Далее при помощи двух хомотиков хомутиков, стяжечек мы подстяживаем этот модуль в кассете. Модуль закреплен достаточно крепко, но в то же время сохраняется возможность его движения. Так, значит, далее у нас вот эти два модуля не отмечены наклейками, где первый, где второй. Вот, поэтому мы их сейчас разметим, чтобы не путаться. Красный, как вы помните, первый. Желтый второй. Наклейки в кассете эти не мешают. Конечно, если она у вас не на 100% заполнена, тогда да. Вот. Они впоследствии очень и очень помогают если вам вдруг нужно найти какое-то волокно да и в последнее время я стал сварки когда заездки тоже подписывать маркером чтобы было еще проще значит теперь производим укладку и отмериваем как у нас будут лежать волокна делается навстречу друг другу. Наверное укорачивать я их не буду. Немножко сделаю поуже кружочек вот этот поменьше радиус. Страшного в этом нет ничего. Но зато мы сохраним приличную часть волокон. Потому что если их Сейчас равнять, отрезать до полного круга, то это нужно будет аж вот до сих пор. Это где-то сантиметров 15, а то и 20 волокна придется отрезать. Делать этого не хочется, поэтому... Ну, здесь уже придется. Кто-то может сказать, что остаются маленькие запасы по волокнам, да. По госту там точнее не по госту а по правилам должно быть где-то метр где-то два где-то полтора вот. но у нас уже эта муфта переделывается несколько раз несколько раз уже рвется кабель то дерево упадет то краном его порвут поэтому запас остается короткий запас кабеля с опоры и чтобы его не переделывать оставляем вот Такие волокна, такой длины. Потому что, ну конечно, если еще разок, то придется перезаделывать кабель и полностью все это перезаводить и удлинять волокна. Теперь зачищаем волокна от лака. Схемку нанес на стол, потому что она в телефоне, и на телефон снимаю, поэтому. Пришлось прибегнуть к хитрости. Хотя, я думаю, если меня смотрят сварщики, то где только эти схемы не наносились. Аккуратненько снимаем лак. Да, и надеюсь, что схема совпадет, цвета другие, кабели, но вроде бы их правильно расписал. Но это мы выясним, когда будем варить следующую муфту. Напарник сейчас подготовит ее, зачистит кабель. А я пока здесь сварю Разный кабель Вот на этом лак снимался легко и хорошо Плавненько прям А на этом кабеле лак жесткий Бывает даже подламывает волокна Ну вот, таким образом дочищаем все до конца. Достаем сварочный аппарат и начинаем варить. Приступаем к сварке. Все по стандартной схеме. Протирка, скол и сварка. Следующая муфта вся в глине Как мы до нее полезем Неизвестно Там еще стоял Туалет, туалет типа сортир Мжо. Вот. И я так подозреваю, что эта яма уже переполнилась за эти дни. А муфта находится рядом. Вот. Противогазов и химзащиты у нас с собой нет. Вот. Сапог болотных тоже В общем, если не будет Особой жести То покажу Так, что у нас тут? Оранжевый, зеленый Дальше Да, варю тоже По четыре волокна под одну термоусадку О, Отломил Приехал Камень новый нам. Камень-нож. То как называют. Для скалывателя. Потому что здесь у нас пара делений осталось. Работает давно. И уже начинает немножко делать мозг. Ну, в общем точно так же как во всех видео моих будем делать остальные 6 штук потом покажу готовую кассету ну и готовую муфту и пойдем к следующей ну вот так вот выглядит готовая сваренная муфта сделал под две термоусадки тоже по 4 волокна в каждую здесь у нас тоже термоусадочки усажены под них термоклей залит ну и вот этот хвостик, который торчал обрезанный, на него отделили отдельно термоусадочку тонкую усадили ее и стяжечкой поджали кабелю то есть ничего сюда проникать вода не будет, здесь тоже залит термоклей вот так же как и тут все собираем, закрываем и отправляем ее вот туда, вот, Во. вот туда. И путь дорогу к следующей. Ну а дальше у нас как в песне: посуду вперед и вперед по полям, по болотам идет потихонечку полигонечку все размыто здесь текло конечно очень и очень вчера сильно так так так и как бы нам здесь пройти андрюх ты как шел Как следы? Да. Нет, подожди. Я вот здесь ушел. Здесь. Здесь. Так вот. Так, а столб-то у нас вот там где-то. Вот да. Да, слушайте. Приходил я вот там. Это жесть как она есть. Это лишний раз к слову о том, что работа сварщика это романтика. Большой здоровье. Да. Это не только распитие чайных напитков и кофейных за столом на природе но еще и ползание по всякой вот жиже и всему прочему наперевес с муфтами столами лестницами сварочными аппаратами инструментом и прочей прочей премудростью а тем временем нам вот туда на ногах по 2 килограмма глины На каждый. Вот так вот ползаем А вот тот самый туалет Который смыло Ну а нам Как бы это так показать Вот туда вот нам Вон вниз туда. Ой. Да. А то сейчас может быть мат. Ну, если что, мы его запикаем. В общем, вот туда так, метров 10 ямка. Да, это мы еще легко отделались. У нас сварочник, стол, стул и крепеж. вонища непередаваемое условия работы так ну что я наверное прекращу съемку на какое-то время пока спущусь ну и там продолжим Ну в общем мы на месте это будет когда обратно будет? обратно нам тут вылезать тогда лихо да аромат ребята аромат аромат природы просто аромат природы человеческой природы натуральной <с человеческой <с природы Фу. Ладно, будем работать в общем делаем все то же самое что на предыдущей муфте поэтому наверное снимать я уже не буду вот вот наша опора вот с нее муфта снята Потому что там дальше еще обрыв. Вот туда вот, вот там вот там еще один обрыв. И вот этот столб стоит на обрыве. Короче. Короче, не вот не так. Взяли. Все, ребята. Все. Мы, мы работаем. Мы работаем. Господа, вы видите, это довольное выражение лица. Вы видите? Чем? Почему это? Там целый дом не работает. Ну, ничего страшного. Да. Вот только я хотел на довольное лицо сказать. И такое же, как мое. Вот. Оказывается, у нас еще две аварии. Ну, короче говоря, здесь мы закончили. Ну, вот здесь мы все закончили ну и обратно нам обратно нам обратно там идти Утром вот тут да ну вот я наверху андрюшка скал, скалолаз и и мое а андрюшка скалолаз вот ты как быстро Забрал. Наученный. Как быстро. Так. Он наученный, я то еще нет. В общем, друзья, на этом сегодняшняя наша -мо, эпопея по восстановлению кабеля заканчивается. Я на это, ой, блин, очень надеюсь. Вот. Фу. приходите работать сварщики оптоволокна романтическая профессия так что на завтра у нас еще как минимум один обрыв а сегодня у нас осталось доделать вчерашнего абонента которого из-за урагана у нас не получилось подключить, включить. Вот. И сделать еще одно новое подключение. Но там будет все то же самое. Вот. Поэтому на съемки уходит в принципе, определенное количество времени. И поэтому не особо хочется его тратить. Вот. Ничего нового вы не увидите. То есть те же самые муфты, те же самые все сварки. Вот. Поэтому снимать я уже сегодня не буду. Стараемся побыстрее закончить Потому что время уже 2 часа дня Вот Ну и отмываться конечно сейчас будем От глины и от всего прочего Вот так вот Падают березки Все, ребята до новых встреч на канале оставайтесь скоро наверное открою Инстаграм. у меня сейчас профиль закрыт вот поэтому сможете заходить в Инстаграм и там я буду наверное публиковать какие-нибудь коротенькие или коротенькие ролики с нашей работы все грузимся и валим отсюда